Что значит просто что-то с организмом если теряется это так, крестик это говорит о том что тебя выносит с этого канала если крестик серебряный чернеет это говорит о том что в твоем эфирном теле завелась какая-то гадость просто вот цепочка по да. ну, стала темной селезной, да. а крестик потерялся а крестик потерялся да. в эфирном твоем теле появилась некая информация типа сглаз даже не очищается да, типа с глаз, который попытался вобрать в себя этот серебро. серебро. Но то, что потерялся христик, он говорит, что источник этой проблемы находится в таких сферах, которые не позволяют носителю придерживаться христианского канала. Христианский канал его отторгает. То есть он не дает ему свое благословение, не дает ему свое правительство. Это говорит о том, что вы побывали в таком месте или совершили такие поступки, которые вашим христианским каналам не приемлемы. Категорически вы должны вспомнить, какие действия вы совершили. И либо пройти через покаяние, через свой эгрегор, либо стоять на своем и говорить ап-пап, вот все зависит от того, чего, какая большая ценность в вашем сознании, наличие христианского канала креста в груди, либо ценность тех поступков, которые вы совершили. Решайте сами. Вы знаете, после каких событий крестик выбежал.